Меня зовут Виктор, я управляющий партнер компании Gift и мы занимаемся производством корпоративной сувенирной продукции. Я бы не рекомендовал использовать BITREX 24 нашим конкурентам, потому что это слишком эффективно. Мы стали контролировать задачи, их выполнение. Мы не теряем а, сделки. Раньше мы в день каждый получали порядка 200-300 писем входящих, на которые нужно было реально как-то отреагировать. Сейчас у нас только внешняя переписка происходит с клиентами в почте, вся остальная переписка и все общение у нас происходит в Bitrix24. С помощью Bitrix24 мы научились хорошо все измерять. Мы замеряем эффективность всей компании. Мы понимаем, сколько у нас было лидов, сколько сделок, какой оборот какая прибыль, какие бонусы. У нас бизнес достаточно сезонный, 40% годового оборота приходится на четвертый квартал, в связи с тем, что большинство компаний покупают подарки и сувениры для партнеров и сотрудников на Новый год. Чтобы разгрузить наших менеджеров, которые реально не очень справлялись, по крайней мере, в том сезоне год назад с задачей, мы настроили триггеры для того, чтобы нашим клиентам автоматически отправлялись письма от имени менеджера. Самое важное, даже не то, что мы увеличили конверсию, а то, что мы освободили менеджерам дополнительно, дополнительное время, чтобы они могли работать по новым да Так как мы сувенирная компания, достаточно много подрядчиков различных, и нам было бы крайне удобно, если бы все наши подрядчики также пользовались бы этим сервисом, и мы бы могли намного быстрее, эффективнее друг с другом коммуницировать и решать наши совместные с ними задачи.